Дорогие друзья, приступаем к медитации. Доброе утро, планета Ольга Викторовна. Слушайте. Глубокий вдох. Вместе с выдохом расслабляются мышцы. Выдыхаем до самого конца. Подождите, пока тело захочет снова отдохнуть. Следующий выдох длиннее предыдущего. Растекаемся, как вода, расслабляемся. Закрыв глаза, мы уносимся далеко в космос И издалека смотрим на нашу маленькую красивую голубую планету. Следующим вдохом мы направляем ей любовь и свет своего сердца в виде луча, золотисто переливающегося. Они касаются к планете и проникают в самый центр. Вы смотрите, как планета преображается. Она начинает сиять, сверкать, как бриллиант чистой воды. Любовь и свет очищают, возрождают планету и превращают ее в цветущий райский сад. У планеты засветилась аура. Посмотрите, как она блестит. Признайтесь ей в любви и выразите уверенность, что она станет прекрасным райским садом для возрожденного и обновленного человечества вы протягиваете ладони и бережно берете образ новой, сияющий возрожденной Земли. Это пока лишь духовный образ. Но недалеко то время, когда это все воплотится в земной реальности. Вы подносите ладони к груди и помещаете в свое сердце. И носите этот образ в своем сердце совсем присущим вам достоинством, с верой в себя и в свою планету. Скоро вы почувствуете, как меняются ваши отношения с Землей. Они становятся одухотворенными и исполненными любви. Даже сейчас вы можете почувствовать ответную любовь. Почувствовать. Вы создали росток земного рая в своем сердце. И значит эти энергии будут присутствовать в вашей жизни. Вы изменили себя. А значит изменится мир. И в этом мире вы будете себя чувствовать Божественным Духом, принявшим человеческий облик. Ради прекрасного путешествия по прекрасной планете Земля. Вы будете признаваться ей в любви и благодарности. За ту любовь, радушие, гостеприимство я благодарю, что она приняла меня как своего родного сына и дала мне пищу, кровь и все необходимое для моей жизни.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 И процветание планеты. И делаю все, что в моих силах.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 чтобы создать небеса на Земле. Прай близок, и он наступает прямо сейчас. Я восхищаюсь необычайной красотой планеты богатством и разнообразием природы. Нет лучшего места во всей Вселенной, более приспособленного для получения опыта жизни в человеческом теле. Рай вступает прямо сейчас сначала в сознание людей, А затем в реальности. Да будет так. Нарисуйте свою реальность, как бы вы хотели, чтобы вокруг вас выглядело пространство. Нарисуйте его. Мы закончили угу. хорошо